Сегодня нанято необычный собес – смесь классического кейса и Data Science от BCGamma. Особенность такой интервью в том, что кандидат должен шарить и в технической части ML, и в бизнесовых целях и причинно-следственных связях. Что это такое, я, конечно, за 5 минут не расскажу, но оставлю ссылку на статью с подробным рассказом. Ссылка будет в описании к видео. Впрочем, многое станет понятно по ходу дела. А что останется непонятным, спросите в комментариях. Я с радостью отвечу, на то они и нужны, эти комментарии. И, конечно, не забудьте подписаться, жамкнуть колокольчик и поставить лайк, если шоу вам понравилось. Меня зовут Виктор агуленко и вы на канале НЕС. Поехали! Добрый день, меня зовут Геннадий Дефенс, спасибо, что пришел на интервью. Предлагаю построить наше интервью следующим образом. Оно у нас займет всего порядка ну, около часа, плюс-минус. Сначала мы представимся, наверное, я начну. После этого поговорим про один из твоих проектов, либо там твой любимый проект, либо последний, либо которым ты гордишься, тут уж что-то выберешь. И после этого минут там, на 20-30 у нас будет кейс ну, там, за бизнес-задача пересечении бизнеса, машин ленинга, немного, наверное, еще оперейшн ресурс затронем, если пойдет туда. И в конце у тебя будет возможность задать мне вопросы. Да, отлично. Отлично. Да, тогда я начну. Меня зовут Геннадий Федин. Я в BCG Gamma уже работаю практически три года. Наверное, через недельку, через две недели будет три года. BCG в основном занимался задачами, связанными с авиалиниями, с туризмом, там, различные оптимизационные задачи для нескольких европейских, там, американских авиалиний. Также делал кейсы, связанные с промо-оптимизацией, как для ритейлера, то есть то, которое у нас магазины под домом, так и для поставщиков, в том числе анализ исторических промо, что хорошо отработало, что плохо, плохо так и делали автоматические инструменты для формирования промо-планирования в будущее. То есть, сказать, какой у нас должен быть оптимальный промо-план через там, 3 месяца, на несколько месяцев еще вперед. До BCG э, работал, ну как работал? В основном учился, работал в университете, в школе экономики, там закончил магистратуру, аспирантуру, преподавал, и вот где-то там на втором-третьем курсе аспирантуры решил уже пойти в BCG Гамма прикладывать свои знания. Но сама Гамма у нас, ей на самом деле не немногим больше, чем три года. Это международное там, подразделение BCG, там порядка тысяч человек работают. Интересно то, что, если там, отличие от классического консалтинга в Москве, у нас международный стаффинг, то есть проекты мы часто можем выполнять в любой точке мира, Сейчас, конечно, удаленно, но раньше какая-то такая особенность. Mm. Pues то есть не хотите, только страны, Québec. близкие к России, а там даже и в да, где-то. Да, да, где да, да. Ну, в Америку чуть сложнее, потому что там нужен особый тип рабочей визы, но ее, в принципе, mm. делают, если твоя экспертиза отлично подходит mm. под кейс. Mm. Yeah. Да, я думаю, раньше только на СНГ скорее BCG. Если... Ну, <су> mm. <су> <No, су> вот BCG возможно, то есть ну, к классическим консультантам чуть сложнее попасть, в какой нибудь там Амстердам, а, не знаю, Осло или еще что. Но для гаммы, так как у нас mm. центральный класс, стаффинг, э, э, то есть те, кто решает, куда ты поедешь, он глобальный, не локальный, то большое количество зарубежных проектов. Вот. Теперь, если можешь, пожалуйста, Да, приятно познакомиться. Меня зовут Виталий Цветков. Ну, начну, наверное, по хронологии, так, будет, uh -huh. наверное, более стройное повествование. Первое мое образование, бакалавриат инженерное получал. Там было больше связано с проектированием микросхем такими вот техническими штуками. Потом чуть-чуть решил изменить вектор своего, скажем так, карьерного развития. Пошел в магистратуру уже на внедрение IT-системы. Ну, там были в основном такие, ну, рассказывали там про коробочные решения, вроде там SAP uh -huh. и других erp Вот. Соответственно, первая стажировка у меня была в лаборатории Касперского, где я работал веб-аналитиком на парт Потом меня немного так по... Повелял, скажем так, по разным возможностям Пошел еще в Ernst Young mm -hmm. Там полгода IT-аудитором отработал К слову, там ну, Не совсем получил то, что ожидал Потом пошел в Danone на mm -hmm. Как раз таки в, в внутренний департамент Который занимается внедрением SAP И таких штук Там строил ETL-систему По переносу данных Из каких-то исторических систем Как раз в SAP. Ну, в основном там на SQL э, писал и такими вот тоже штуками с, рядом с данными занимался. Mm -hmm. вот. Ну и, наконец, текущее место работы э, — это Сбербанк. Э, соответственно, туда я… первое место, где я, так скажем, уже э, вошел более серьезно в Data Science. Э, там я работаю именно в бизнес-команде э, по операционным рискам внутри э, сети продаж. То есть именно… Занимаюсь тем, что ну, наша команда минимизирует какие-то убытки и ущерб, которые банк может получить там, от внутреннего фрода, от ошибок и похожих вещей. Вот. Могу более подробно, наверное, про какие-то проекты, которые именно с DS. Да, давай учебным, расскажи церковь. про какой-нибудь свой любимый проект. А, да, ну, как пример могу вот из последнего, что мы сейчас внедряем. У нас как раз идет пилот. Это модель по предиктивному выявлению фальсификаций бизнес-плана сотрудниками, мы это называем пустые продажи. То есть, когда сотрудники навязывают клиентам продукты, которые, они, ну, которые им, возможно, не нужны, а они скорее хотят получить как бы, большую премию там, по каким-то причинам. Вот. Соответственно, в нашей модели там берем много фичей, которые у нас из разных из разных отделов банка к нам попадают, как-то пытаемся собрать из них те, которые наиболее влияют на именно вот этот бизнес-процесс по, ну, по обслуживанию клиентов, там, по навязыванию продуктов ненужных и как бы, выбираем те, которые ну, в идеальной картине мира, те, которые мы, мы как вот бизнес-подразделение можем повлиять непосредственно, то есть сказав там либо самому сотруднику, либо его руководителю, чтобы они могли ну, как-то оптимизировать его поведение в дальнейшем, то есть там может быть, он слишком много времени там тратит на, на какой-то тип операции. Может быть, какие-то продукты у него хуже идут и лучше, и так далее. Вот. Ну, сразу скажу, что это вот в идеальном мире так происходит. На самом деле, у нас больше сейчас на каких-то статических фичах это построено. То есть как бы мы хорошо хорошая ранжирующая способность модели uh -huh. но с интерпретацией пока не так все гладко то есть а что вы работаем. ранжируете? ну самих сотрудников uh -huh. то есть у нас есть там какое-то количество вот продающих должностей uh -huh. по всей России и у нас по сути есть рейтинг их от наиболее рисковых к наименее рисковым допустим uh -huh. мы выделяем Uh, ну, по бакетам там самый красный, самый рисковый бакет. Uh, на них мы как бы обращаем больше внимания, даем им uh, какой-то тип задач uh, либо им, либо и, и, и его руководителю. Есть менее рисковые, с которыми в принципе, ну, говорим, что окей, лучше будем средотачивать ресурс как бы, вот, uh -huh. наших сотрудников на более вероятных... Uh -huh. а э, риск про... заключается в том, что они продают не то, что нужно клиентам. Ну да, да, да. Как, как пример, то есть, не знаю, там клиент приходит в отделение, не знаю, там перевести деньги со вклада там, на какой-нибудь другой счет, ему при этом начинают там какую-то страховку не знаю, впаривать не впаривать и в итоге ну не знаю страховка может быть uh -huh. плохой пример потому что страховка в принципе там нужна людям <с <с как, как правило uh -huh. да ну может быть там какие-то продукты которыми там не знаю какой-то пожилой человек вообще никогда не использует uh -huh. какие-нибудь интернет-сервисы да или что-нибудь там Сбербанк онлайн подключить ему это не нужно будет вот ну соответственно да могу еще описать какие-то более такие мелкие задачи. Там, а есть... можешь, наверное, тогда описать, какая была команда, какая твоя роль в команде вот в этом проекте? А, да, ну смотри, у нас как структура есть непосредственно вот наша бизнес-команда, мы а, пытаемся это вот внедрить там в бизнес-процессы, как-то подружить с тем, что уже у нас есть в, в банке, что а, задачи, которые там ставятся на сотрудников, как-то их меняют их поведение. И есть вот отдел ребят, которые непосредственно занимаются, модели занимаются моделированием этих mm -hmm. а, а, ну, алгоритмов, каких-то предиктивных моделей. А, вот. и, соответственно, мы выступаем как бизнес-заказчик, и конкретно моя роль — это я лидирую именно а, то, что эта модель к нам придет и как бы пойму полностью, как она работает, что там верифицирую как-то ее результат, что результатам действительно можно доверять, uh -huh. э, скорингам, а, и непосредственно в бизнес-процесс, чтобы она э, зашла, как бы, и был какой-то ощутимый результат. Ну, либо эффекта бы не было, то есть там uh -huh. как-то протестировать это все, естественно, на, на практике. Uh -huh. А как тестируете? А, ну, вот сейчас у нас э, на примере этого кейса с пустыми продажами идет разделение на ну то есть мы выбираем там какой-то пул сотрудников пусть там их будет, не знаю, там 20 тысяч у нас есть, допустим верхушка по модели самые опасные 4 тысячи потом менее опасные 4 тысячи, ну я так цифры с потолка mm -hmm. беру вот, и, ну то есть вот так вот идет скоринг их и допустим мы вот из этой первой группы, первый багет самых там, рисковых людей, берем, ну, рандомных перемешиваем в две группы, то есть такой АБТ сделаем, ставим на одну группу задач, но другую группу не ставим. Ну, соответственно, также с другой нижней группой мы просто ставим другой тип задач, то есть mm -hmm. сравниваем эффект от разного типа воздействия. Вот. Ну и, соответственно, на остальных э, сотрудников мы с ними ничего не делаем и mm -hmm. замеряем именно эффект на… А, а по-моему, есть еще третья группа, где просто на рандомных сотрудников мы э, ставим какие-то задачи и, ну, соответственно, на остальных ничего не ставим. Mm -hmm. и, а как эффект меряете, что да, под эффектом занимается? Ну, эффект э, в идеале, как бы, он должен состоять в том, что доля пустых продаж вот, у именно э, с, сотрудников, на которые мы поставили задачи, в следующем месяце она уменьшается, ну, то есть сотрудник там, меньше начинает вот так вот фродить, там, навязывать не то, что нужно и так далее. А за счет чего? То есть вы ему какие-то дополнительные целевые задачи ставите или за счет чего он будет меньше фродить? Ну, у нас есть пока что только гипотезы, как угу. бы мы их еще не подтвердили на практике. То есть угу. это как бы проект в разработке, то есть uh -huh. и э, в, на сотрудника, то есть, да, мы либо ему напрямую через там систему, которой вот руководство как бы ставит какие-то задачи там срочные, несрочные сотрудника либо руководство руководству uh -huh. э, прилетают ему вот эти вот задачки отклонения, и он их как бы с ними ознакомливается, э, пишет там свой комментарий, если хочет, uh -huh. типа там отработал, не отработал, почему, а, и э, соответственно Затем проходит какое-то время Мы смотрим там на сотрудников Которые оставляли один тип комментариев Как mm -hmm. у них там дела идут Как идёт, идут дела у тех Кто просто проигнорировал это Ну соответственно там уже раскручивается как-то С точки зрения бизнеса там Я думаю просто довольно большой Есть вариант Варианты того, что можно делать И mm -hmm. такое пространство Скажем так Воздействие И просто действий каких-то очень велико. А модели ты, получается, получаешь от другого департамента. Конкретно эту модель, да. Раньше было и так, что я сам строил модели какие-то. То есть, mm -hmm. допустим, у нас была модель по ошибкам, по там, кассовым просчетам. Я применял там тоже различные методы. По нашим фичам строил тоже, опять же, скоринг сотрудников по, mm -hmm. от самых рисковых менее рисковым. То есть mm -hmm. использовал там вот тот же самый градиентный бустинг. LightGBM использовал использовал наш внутренний сберовский AutoML, когда он mm -hmm. еще был... Ну, сейчас, возможно, он... Ну, сейчас он точно уже в более, более продвинутой форме. По-моему, mm -hmm. его даже на open-source, на GitHub выложили. Mm -hmm. и может, то есть любой желающий воспользоваться. Вроде как довольно неплохие, кстати, результаты показывает на каких-то там задачах, которые с табличными данными mm -hmm. связаны. Вот. То есть использовал, да, такие решения тоже там... Мы приходили к каким-то результатам тоже был некий эффект а какие пакеты какой софт использовал то есть какие объемы данных с чем их обрабатывал? А, да ну смотри мой основной стек это Python, конечно а сами данные я у нас в тородате как правило хранятся плюс там есть наши собственные AS, то он ну, тоже там на базе SQL, в которых там эти различные метрики агрегируются приходят к нам в итоге получается такое, что на питоне, вот, да, как я сказал, с лайт там с подключением к террадате, выкачиваем таблицы из разных, разных мест и, соответственно, скорим за, вот, там, на текущий, там, на следующий месяц, на какие-то разные периоды. Вот. Mm -hmm. ну, и, скажем так, у нас нет пока что продвинутого такого пайплайна, что там, с помощью какого-нибудь Airflow, там, чтобы была оркестрация, mm -hmm всякие такие фэнси штуки. Вот. Mm. Mm. А объем данных какой? То есть там а, просто бетонный, да, а... либо какой-то PySpark, Spark? Ну, -то к, то, как... не знаю, к счастью, к сожалению, PySpark а у нас нет. То есть у нас позволяет там, объемы э, сотрудников, ну, фичи, когда они уже сегрегированы mm -hmm. в Teradata, они не занимают такой большой то объем. То есть фича идет в Teradata, потом уже выкачивается? Да-да-да, uh, можно сказать, фич, э, генерация фичей там в Teradata на разных таблицах, агрегации там с разных уровней. Допустим, есть э, очень большая таблица, по а, каким-то там транзакционным данным, по MTC-кодам и прочему, но к нам в итоговое представление она уже приходит в виде агрегированных фичей, там допустим среднее, там медианное значение там за месяц, mm -hmm. за последние шесть месяцев, то есть на различных таких э, периодах. Mm -hmm. да. В итоге да, там, объем данных э, бывает не знаю 100 с чем-то тысяч сотрудников там и максимум может быть там 200 фичей в месяц. Иногда у нас некоторые модели там и еженедельные есть, по ним при, примерно такие же, наверное, объемы. Там mm -hmm. я просто чуть, -чуть хуже да с, этим, с этими пайплайнами, которые еженедельно запускаются на ком, поэтому да не супер большие. То есть, mm -hmm. у нас как бы в банке есть ходу, есть там лаборатория данных, из которых тоже хранится, я так понимаю, очень большой, ну, можно сказать, лейк, то есть такая большая помойка, наверное, куда все скидывают. И какая-то часть этих фичей, я подозреваю, они как раз из хадупов тоже в Teradata приходят, преобразовываются. То есть там уже, по сути, разные агрегаты, таблицы, просто транзакции из них берутся делать что-то. А вот в той моделях ранжирования там, рискованных сотрудников, какие там целевые функции, или, там, на что смотрится, чтобы а, понять, да. хорошая модель, плохая модель. Да, ну, как бы самая такая для нас понятная, как для бизнес-департамента, это ну, F1-мера и различные ее части. То есть мы, допустим, построили какую-то модель, в которой уже есть хорошая аранжирующая способность, например, рокаук ну, то есть что в целом модель хорошо может поменять, ну, с хорошей вероятностью сотрудников в целом вскорит, но нам нужно выбрать, допустим, хороший порог по тем сотрудникам, по которым мы будем какие-то вот уже явные действия совершать, и, по mm -hmm. сути, просто подбором порога мы выбираем там оптимальное для нас отношение пресижен-рекола, то есть как бы mm -hmm. кривая там пресижен-рекола и обсуждаем mm -hmm. вместе с заказчиками, да, с... да. получается, вы что предсказывает вообще модель, кроме ранка? То есть она предсказывает какую-то, видимо, вероятность Ну, того, целевая, что... целевая переменная mm — -hmm. это, по сути, вероятность... Uh, что доля пустых продаж там будет вот, uh -huh. больше какого-то критического значения, которое мы там uh -huh. определили в начале, исходя из того, насколько там это, вот, общая популяция сотрудников uh -huh. разделяется хорошо этим продуктом. Uh -huh. То есть у вас некоторая, можно сказать, кластеризация сотрудников происходит. Да, да, сегментация, да. То есть есть сегмент красных сотрудников, как мы их там называем, там, желтых, зеленых и так далее. Uh -huh. Ну, то есть там, по, в разных моделях по-разному происходит, но, как правило, да, задачи такие вот. Скоринг, да, по сути, и сегментация. Uh -huh. А если модель уже в прод выкатывается, это кто-то отдельно поддерживает? Да, у нас, процесс? у нас есть, ну, можно так сказать, команда дата инженеров, дата аналитиков, mm -hmm. которым, ну, собственно, вот я, допустим, собрал модель, собрал там все, все источники данных, откуда она забирает, там, допустим, mm -hmm. есть какие-то данные, которые... Не лежат в общей банковской песочнице, а только у нас там я эти все процедуры ETL подбил там, в один питон скрипт, ну там, mm -hmm. там сделал там сделал поудобнее, чтобы это читалось, разные функции и так далее. Вот. Протестировал, что это все работает. И отдаю, как бы, на поддержку ребятам-аналитикам, которые у нас сидят ну, не конкретно рядом с нами, а ну, mm -hmm. в общем наше, так сказать, подразделение в, в подчинении так находится. Вот. Они, по сути, каждый месяц запускают эту модель, какие-то скоринги по ним появляются. Если там появляются какие-то вопросы там, или, может быть, доработки нужны для модели, то, собственно, Снова мы там, к модели возвращаемся, дорабатываем ее, отправляем ребятам, они ее вот, запускают, там джабы какие-то делают uh -huh. и так далее. А ITL ну. на чем ты пишешь в питоне? А, То есть там Pandas используется или что-то? Да-да-да, uh, uh, конечно, Pandas. Uh -huh. это, для меня это Pandas, наверное, самая удобная вообще uh, библиотека, по которой можно uh -huh. такие табличные данные там, пошерстить, пообследовать и так далее. Uh, но изначально, конечно, я SQL какой-то зашиваю, там, подключаюсь там, каким-то connection-стрингом uh -huh. к Terodati, Uh, все это забирается у меня в Pandas, если там нужно какие-то еще преобразования, чтобы uh, именно фичер инжиниринг, чтобы там в модель как-то там, может быть, нормализовать фичи, там отскелить их, uh, это уже, да, внутри питона там, на Pandas, на NumPy делаю и так далее. Uh -huh. А почему ты хочешь именно вот в Data Science, то есть пойти, наверное, продолжить <laughs> развиваться? Да, да какой-нибудь просто там больше бизнесовую аналитику. Хороший вопрос, да. <смех> <смех> я так думаю, что, ну, лично мое такое мероощущение, что дата Science как бы можно делать интересные штуки по сравнению с, ну, и не хочу преуменьшать там какие-то именно людей, которые там именно бизнес-аналитика занимаются, но ну, я просто на своей шкуре, скажем так, чуть-чуть испробовал в той же магистратуре, в, когда я там был в, в Даноне, в Версеньянге, чем, ну, скажем так, когда не, не напрямую писал код, mm -hmm. а больше так пытался анализировать какие-то процессы и, скажем так, больше именно общаться с с людьми, там, с, с какими-то сотрудниками, специалистами, разработчиками, опять же, о том, как там что-то лучше внедрить, и понял, что мне, не знаю, может быть, по складу моего характера, характера интереснее как бы самому закапываться в данные, находить там какие-то инсайты, их там разворачивать, делать на них модельки, которые потом дают какой-то импакт. Ну, то есть для меня в последние годы Data Science даже стал более осязаемым, скажем так. Чем вот, такие области, как там системные или бизнес-аналитик. Uh -huh. Я понимаю, что это как бы тоже важно без этого никуда. Но конкретно в моем, скажем так, мозгу, Data Science, то есть изначально чем чему меня привлек, я прям почувствовал какую-то, не знаю какую-то магию от того, что вот у тебя просто есть данные, ты их там скармливаешь э, в машине, и она тебе присказывает новые данные. Mm -hmm. Ну, то есть для меня просто был какой-то вау-эффект, который, возможно, до сих пор длится вот эти mm -hmm. вот... А ты, получается, года. ему сам учился уже там на а, работе или... Да, да, я, я выходит изначально на просто находил какие-то там даже какие entry-level курсы там по питону, по обработке данных, где там какое-то начальное представление я потом получал, а затем пытался какие-то pet-проекты реализовывать, там, может быть, даже на курсере там, или в каких-то похожих курсах, и вот так, по сути, и находил первую работу в Data Science, то есть там mm -hmm. у меня после того, как я из данного уходил, как раз-таки были оферы там почему-то, но ну, именно банки больше заинтересовались, у меня был там офер в один банк, и вот, например, соответственно, mm -hmm. да, так, выбрал. И затем уже, когда, ну, уже пощупал это более близко, то есть поработал с этим именно в привязке к каким-то бизнес-процессам, к реальным там импактам, которые это... Совершает, я понял, что нужно еще самосовершенствоваться, как бы того, что я там на каких-то открытых курсах получил, конечно, круто, но возможно недостаточно. Соответственно, я вот, в прошлом году сдавал еще экзамены в Академию made от Mail.ru grup, mm. такая ну, я думаю, это развитие mail сферы или uh, uh, у них раньше была или что-то новое. Ну, я не знаю, я знаю там просто mail.ru очень много образовательных проектов различных там типа платных, бесплатных. Вот это ä, можно ну, охарактеризовать как такой аналог Шада, но может быть не такой. Э, я в Шаде просто не учился, mm -hmm. не могу доподлинно сказать, но э, в Шаде скорее такой больше э, научный такой не знаю академических mm -hmm. больше таких тем разбирается а вот в мэде такое более прикладные э, есть предметы например вот у нас был там мл в проде тот же самый там где мы mm -hmm. docker кубернетус там изучали ну естественно никуда без э, таких э, основных тем как NLP, CV, даже там, ML на графах немного затронут. Uh -huh. То есть, в принципе, так. Uh -huh. Расширял свой кругозор в, в области uh -huh. э машинного обучения и все, что с ним связано. Ну, да, к, к слову, я сейчас в учусь там, то есть два семестра прошло, и третий вот будет осенью как раз, uh -huh. завершающий. Как ты себе представляешь работу от себя в роли Data Scientist и Какие, ты думаешь, тут, ну, за нас задачи, как вообще проекты выглядят? Что а, будешь ну, делать? я так понимаю, что чем отличается DS в такой консалтинговой фирме от DS, кто просто в какой-то продуктовой или там, ну, просто в индустрии работает, это тем, что в консалтинге у тебя, скорее всего, будет возможность как бы поработать не только над одним типом задач, но, наверное, более широко посмотреть на то, что, то, что вообще можно делать. То есть, может быть, где-то там поработать с табличными данными какие-то там ранжирующие модели строить, рекомендационные системы. Но также можно на каких-то других, других проектах там и, может быть, какой-то какими-то компаниями поработать или там в различных секторах экономики, скажем так, то есть там mm -hmm. нефтегаз, транспортные mm -hmm. и так далее. Какие, более думаешь, большие... будут задачи? А, ну, я так понимаю, связано с тем, чтобы а, с, с клиентом, скажем так, сначала как-то установить вообще, чего клиент хочет, как бы собрать бизнес-требования, и потом а, непосредственно уже строить модели, которые, скажем так, оптимизируют какие-то узкие горлышки, наверное, в процессах в этих ну, соответственно в клиентских процессах, где, mm -hmm. как я так понимаю, вы работаете в тесном, тесном связи с консультантами, которые mm -hmm. именно в деньгах это наверное все хорошо могут обсчитать и понять, где лучше там, применить CML, где, где хуже mm -hmm. это подходит. Да, бывает. Хорошо, давай, наверное, давай перейдем к кейсу. Кейс у нас в, связан с авиалиниями. К нам обратилась европейский, европейская авиакомпания. Занимается, ну, допустим, предположим, только авиаперевозками пассажиров. Тут грузоперевозки не затрагиваем. Они увидели, что за последние годы у них сильно взросли non-performance cost, то есть... Издержки, связаны не связаны с осуществлением самих, самих перелетов. То есть это издержки, кроме, кроме издержек на само топливо, потому что основная там, строчка издержек для авиакомпании — это, естественно, топливо. Здесь мы говорим про все остальное, ну, почти все остальное. То есть операционные какие-то, да? Ну да, возросли, они посмотрели, что проблема в том, что у них там хуже стал он-тайм перформанс, то есть у них больше задержек рейсов. Там. Позвали нашу команду, посмотрели и поняли, что а нам нужно было бы хорошо, если бы мы могли прогнозировать э, задержку рейсов. Угу. Вот. Как бы ты подошел к этой задаче именно прогнозирования задержки рейсов? А, окей, да. А, то есть видно, что есть какая-то проблема с тем, что, а, видимо, теряются какие-то деньги, да, теряются угу. а, а, есть какой-то э, уп упадок в метриках. Ну, на наверное, первое, с чего надо начать, это э, проговорить конкретно, какую метрику нам нужно, э, оптимизировать, как mm -hmm. бы улучшать. То есть э, есть какие-то поэтому этому вот Ну да, да, оптимизировать будем деньги, ну, либо минимизировать вот эти вот издержки, связанные с задержками. Как ты думаешь, какие, за счет чего компания теряет деньги, когда рейсы задерживаются? А, ну да, то есть э, потери денег. Ну, как мне кажется, первое, на что обратить внимание, это когда простаивают самолет, то есть никуда не летят. Ну, соответственно, меньше вообще итоговое количество рейсов совершается в компании. То есть какие-то рейсы могут быть отменены, соответственно, наверное, могут пассажиры забрать деньги обратно, то есть с ну, как это связано с задержками? То есть вот задержали какой-нибудь самолет на, ну он приземлился на полчаса позже, чем ожидали. Как вот в этом случае за счет человека компания теряет деньги? А, ну я так понимаю, что а, и если а, сейчас подумаю, если если если какой-то самолет позже приземлился, возможно, там был слот для другого самолета, когда он должен был э, тоже прилетать. Он тоже задерживается, mm -hmm. и такая э, накладывается mm -hmm. ошибка, в дилей, такой, Да, э, а, mm -hmm. какая-то uh -huh. авторегрессия, Реакция, да, да. <laughs> выходит, что yeah. э, у нас. И в итоге в конце этой реакции там могут mm -hmm. быть потери в, в плане того, что рейсы в итоге может быть отменятся какие-то. Да, yeah, например, полетят. последний рейс у нас там получилась из -за задержки, что приземляется после уже того, как аэропорт закрылся. Соответственно, его нужно отменять. Это можно. А аэропорты да. закрываются, то есть... Некоторые он... аэропорты, да, закрываются ночью, соответственно, там очень важно, чтобы ты успел приземлиться до того, mm -hmm. как он закроется. Есть, Но давай это, рейс. скажем так, когда он пропагейт, делай, это уже, можно сказать, издержка связана с задержкой последнего рейса, например. Okay. А вот если просто, там, не знаю, в середине дня где-то задержался самолет, вот какие именно издержки связаны вот с, конкретно вот с этим вот рейсом? А, ну, возможно, не знаю, что мне первое в голову приходит, как человеку, который как бы э, не глубоко в, uh -huh. в области авиаперевозок, но вот как ну, со стороны клиента, да, да с стороны клиента я бы подумал, что, возможно, у меня была какая-то важная встреча там в городе, там я лечу, uh -huh. э, не знаю, Лондон, Нью-Йорк, у меня там встреча с инвесторами, которые uh -huh. там мой стартап финансируют, и э, они меня не дождались, уехали, в итоге я остался без денег, и uh -huh. я могу засудить э, эту авиацию, наверное. А авиа авиакомпанию с тем, что там были такие планы грандиозные, и они пошли э, как бы... Ну тут выбирали. вряд ли выиграть суд получится из того, что авиакомпания сдержала на 30 минут, но как формализовать возможно вот это, то, что ты недоволен, то, что у тебя рейс Ну то есть на репутационные минут? наверное да. какие-то, новые как как деньги их как можно их перевести, перевести да? деньги? Uh, хороший вопрос. А, ну, возможно, мы, как бы, uh, ну, складывается плохое впечатление о нашей именно компании, и у mm -hmm. нас uh, удержание клиентов, да, выходит, mm -hmm. uh, как бы, становится, uh, ну, грубо говоря, мы теряем клиентов uh, mm -hmm. уже привлеченных, то есть это, по сути, наша метрика удержания, да, какого-то клиентов наших, там, может быть, какие-то active users, я не, не знаю, как это точно называется в... Транспортным, mm -hmm. транспортной индустрии. Ну, вот, например, если бы это была речь о каком-то там интернет-сайте, это была бы у нас метрика там, daily active users, которая mm -hmm. нам очень важна, да, которая каждый, каждый день, там, грубо говоря, у нас какое-то число, и потом оно, мы видим, что оно падает. А тут, возможно, просто количество пассажиров, которые, которые летает нашими авиалиниями, оно снижается со временем. Mm -hmm. Соответственно, нам, наверное, нужно… ну То есть выходит, что… От, отток происходит с, пассажиров. отток пассажиров. да угу. Как нам его в деньги, ну, примерно, там, не очень много просто какая, может быть, идея применена, чтобы перевести вот этот вот, отток пассажиров из-за того, что у них некоторый дискомфорт был в деньги? А, да, окей. А, в, а, ну, по сути, у нас, наверное, есть какая-то средняя стоимость одного билета, который угу. летают люди, и если у нас там, грубо говоря, на на 10% меньше пассажиров там, не знаю, там year-to-year year стало, то можно, наверное, на среднюю, ну, самое простое, наверное, умножать на среднюю стоимость билета. А как ты билет. узнаешь, что у тебя стало на 10% процентов меньше? Ну, мы же собираем, наверное, данные о том, сколько у нас пассажиров там летит там в в одну дату, сколько пассажиров, угу. тебе в другую дату, то есть э, такие вот вещи посмотреть. Ну, как бы, да, наверное, тут еще нужно было начать с того, что, ну, да, какую мы метрику оптимизируем, также какие данные нам вообще доступны, да. Вот, ну, данные, ну, в принципе, все об операциях авиакомпании, там, в том числе. Ну, то есть мы не ограничены, по сути, все, что можем придумать, там, да, про... Ну, да, ты называй, я буду говорить, можно. Да. Ну, например, у нас есть же данные там про количество, опять же, пассажиров, да. Ну, мне, возможно, не mm -hmm. очень понятен этот вопрос про, про то, что откуда мы знаем, почему у нас стало меньше пассажиров. но мы знаем, потому но что. Ну, как можно данные, понять, потом... что количество меньше пассажиров стало, потому что у нас ковид случился, а. или потому что вот этот вот понял, самолет что... на 30 минут задержали. А, да, да, да, это хороший вопрос. То есть нам нужно отделять именно причину того, что пошли именно потери у нас в результате того, что самолет задержался, либо в результате того, что... Любых других причин. Да, каких-то внешних еще причин. Ну, я не знаю, насколько уместно это в авиаперевозках, но мы можем... Ну, наверное, будет не очень, опять же, на наши хорошо э, метрики там, текущие. Топ-менеджер нам, грубо говоря, не одобрит, но мы можем провести такой тест, что задерживать какие-то самолеты э, и, и пускать их там, с задержкой, и отправлять нормально, а потом померить… Э, а, ну хотя, да, тут… Да, и смотреть именно на тех наших пользователей, тех пассажиров, которые летели с задержанными рейсами, насколько они к нам хорошо возвращаются. На самом деле правильно, только нам не нужно делать этот эксперимент. У нас же есть исторические данные. И у нас а, в ну, да, компании да, есть программы лояльности, да, да, поэтому да, да, они да. могут отследить. там вот В прошлом году этого человека задержали на 30 минут. Насколько реже он стал с нами летать в следующем году? Да, да, точно. Я как бы, да, к да. этому более, более сложным этим подошел. Да, то есть, да, в принципе, да, мы да, можем оценить вот эти вот потери от дискомфорта пассажиров. Просто понять, насколько реже у нас пассажиры начинают с нами летать, если мы их задерживаем. Угу. В том числе там смотреть можно там, бизнес пассажиров отдельно, потому что у них слишком другие цены, билеты и так далее. Да, хорошо, мы поняли, что одна компонента вот этих издержек — это у нас дискомфорт пассажиров, который мы, в принципе, поняли, как можно теоретически оценить. А что-нибудь еще в этих издержках будет? Да, то есть так как мы клиентская компания, да, мне кажется, первостепенно у нас именно пассажирские какие-то, что у нас уменьшаются клиенты, также можно посмотреть на, на метрики, которые касаются, наверное, такие менее значительные. Например, у нас больше, ну, наш персонал, наверное, работает больше, там, обслуживающий какой-то персонал, который там mm -hmm. обслуживает, или это не, совсем незначительное? No, нет, это значительное, поэтому давай здесь пока сами просто про пассажиров только поговорим. А, только то есть, про пассажиров? Да. А. То есть про персонал там больше как бы накапливаются, они будут зависеть от многих рейсов, если там один рейс делался, наверное, ничего, если несколько, то уже там переработки оплачивать, в зависимости от определенных рамок, потому что у них смены. То есть от одного рейса пассажиров, ну, наверное, можно не учитывать. Окей, mm, okay, да, именно пассажирский. Ну, как да. я вначале говорил, репутационные есть какие-то издержки? Да, вот репутационные мы, в принципе, уже тут оценили. А, да. Mm -hmm. а, то есть что еще именно кас касаемо пассажиров? Mm -hmm. И может существенно повлиять на, наши, на нашу ревень, да, на нашу какую-то mm -hmm. прибыль? А, так, надо подумать... Ну вот ты, пассажир, тебя задержали. Если ты никуда дальше не летишь, то тебя, в принципе, ну, без а, разницы... А, я понял намек. Если, ты, <laughs> да. Если у тебя есть пересадка, да, на, да. потом на другой рейс э, или там на другую... Э, ну, возьмем, допустим, да, очень часто я, да, кейс в... А в авиаперевозках, когда тебе нужно в какую-то там далекую страну улететь, у тебя нет прямого рейса, ты там, или, допустим, hmm. более дешевый взял билет из, из hmm. Стокгольма сначала в Рим, потом там в Рио-де-Жанейро hmm. или как-то так, и ты опоздал на вот этот вот свой э, перелет из Рима в Рио-де-Жанейро, соответственно, ну, ты понимаешь, что, депilly, что ты опадаешь, ты возвращаешь как бы билеты, ну или как-то там... Ну, Скорее не возвращаешься, авиакомпания должна обеспечить перелет, потому что у нее купил контракт с привозкой из там, Стокгольма в Рио-де-Жанейро. А, okay, да, окей, да, Они тебе да. должны обеспечить. Да, да с юридической да, стороны, если это так. Да. А, в, в итоге, да, то есть авиакомпания два раза платит за перевозку одного пассажира, то есть как бы удваиваются тоже косты. Да, она должна либо покупать билеты у конкурентов, либо договариваться со своим альянсом, там, если, скажем так, с it вот. Да, то, это, есть то есть это как -то увеличение, как это можно назвать? Просто издержки на выполнение пересадок, или там те, кто потерял пересадку. Увеличение свою. вынужденных пересадок, как это так ну, Например, да. То есть это основные, да. Если у нас уже задержка большая, там в Европе, больше трех часов, по-моему, то есть такие евроклеймс, там можно до 300 долларов с, ну, евро с авиакомпании потребовать, но это если уже задержка там от трех часов. А, вот, то есть, да, мы то поняли, есть что принципе, да. да, можно. Вот это вот у нас издержки. Да, хорошо, что мы про них поговорили. Они, скорее всего, попозже пригодятся, но первоначально у нас задача была просто там чуть поменьше, пока как нам прогнозировать вообще задержки. То есть, uh -huh. вот именно задержки там в минутах. Да, тут, а, я и... думаю, важно да, вернуться к данным, которые у нас вообще uh -huh. могут быть э, как бы собраны. Так, то есть, uh -huh. там, наверное, ну, там или... расписание авиакомпаний фактическое планируемое за последние пять лет, в том числе конкурентов, ну и какие-то данные там уже дальше спрашивай, посмотрим, доступно. Да, то есть могут. какая у нас есть дата, то есть какие-то расписания этих рейсов. Да. Соответственно, у нас есть я так понимаю, в каждом ну, расписании, то есть там все временные фичи, то есть когда, когда самолет... А сколько приземлился, да. во сколько там припарковался, во сколько, да, план что-то да, планируемый, там, scheduled, actual. Да, э, и, то есть есть такие вещи. Я думаю, как бы э, тут э, можем сделать что-то вроде... Э, ну, наверное, нужно еще проговорить про фичи, которые у нас есть. Mm -hmm. То есть у нас есть вот все, что связано со временем, во сколько там вылетел. Наверное, у нас есть э, данные там, о, э, самих, э, там, о самом этом авиаперевозчике, то есть какие-то, может быть, микро-макро-фичи конкретно mm -hmm. того, не знаю, сколько у него вообще в среднем улетает рейсов в день, сколько, mm -hmm. сколько не знаю, у него, там какие у него самолеты, какая вместимость только, сколько ну, про самолеты, да, тоже знаем, в принципе, а, там, какой был самолет, какие, сколько пассажиров на рейсе. Где-то, конечно, для себя мы знаем точно, для конкурентов там, примерно, с, э, про самолеты, то есть их Там вместимость. модель, вместимость. Да. Ну и предположим, пока что для простоты то, что наш клиент, мы сейчас делаем пилот только на одном типе самолетов. Mm, то есть okay. нас интересует один тип самолета. Например, Boeing 737-800. А, да, окей. Okay. То есть на одном типе самолетов. Возможно, у нас есть данные про аэропорт, про сам. Ну, у нас много посмотреть. аэропортов, да, да. У нас есть про них. То, есть... ну, то что аэропорт здесь расположен. Да, ну, э, тут нужно, наверное, собрать максимальную э, возможную информацию, которую мы можем достать, то есть про, про то, что у нас э, с, с аэропортом, с самолетом, э, mm -hmm. может быть, про сами. А как сами? понять, нам нужна какая-то информация или нет? Потому что там понятное дело, что информацию мы можем достичь, ну, достать, но mm -hmm. часто это либо время, либо деньги, либо и то, и другое. То есть мы вот решаем посадить нам этого аналитика, не знаю, неделю вот эти вот данные, преобразовывать к нужному формату или нет? Да, это хороший вопрос про ценность вообще данных, того, что мы можем, не можем достать. Наверное, тут можно делать какой-то… Ну, при условии, что у нас вообще сейчас никакого этого типа данных вообще нет, стоит ли нам вообще начинать собирать, mm -hmm. тратить ли на это ресурсы. Тут, собственно, нужно, наверное допустим, построить какую-то бейзлайн, наверное, модель изначально uh -huh. вообще ис ис исходя там, из минимального набора данных, то есть, что вот у нас по вот uh -huh. хотя бы временным каким-то промежутком там, какое-то вот предсказание там, временного ряда, грубо говоря, да, с тем вовремя полетел или нет, там бинарная классификация сделать uh -huh. с самолетом, посмотреть, какое вообще качество выдает на этом. Uh, да, кстати, я забыл спросить, возможно, uh, в uh, у авиакомпании уже есть какая-то своя модель, может быть, не ML, а экспертная, там, которая пытается тоже это прогнозировать, исходя из каких-то факторов, может ну, быть, есть какое-то качество, или мы как бы так, с белого листа начинаем? Нет, и... есть эксперты, которые там по 40 лет работают в этой в авиакомпании, как-то делают расписание, в принципе, с ними можно советоваться, там, что они используют, uh -huh. но там какой-то формализованные модели, либо метрики качества их, а, то есть мы как бы с нуля оттуда. вообще придумываем, можно сказать. Ну да. да то есть, там, до этого не нужно было. Окей, okay, да, я понял. Ну тогда да, мое предложение — это вот построить сначала модель, бейзлайн-модель, э, посмотреть, вообще, какое на нее качество uh -huh. получается. Можем ли мы вообще как-то это прогнозировать? То есть uh -huh. э, если какое-то удовлетворительное качество? допустим, uh -huh. там. Хорошо. 70% uh -huh. рейсов мы uh -huh. предсказали верно. Uh -huh. Так, у нас данные, получается, расписание, там, самолет, аэропорт. Then, да, стима, да, да, аэропорт. про аэропорт что-нибудь. Что-нибудь еще вот такое вот важное для да, самолета да, здесь а, есть? Еще. Возможно какие-то не знаю макроэкономические показатели мы тут соберем, то есть что там? Ну для задержки конкретного рейса, ну, наверное, там да, влияет. это не такое более. Скорее... И... рейсы все-таки это операционные. Из пушки по воробьям уже, да, начинается. Да-да-да. <связано> <связано> <связано> вот И такое вот ли. что именно влияет на самолет сильно? А... Так, ну, вот. все, что касается самолетов, как бы, у нас есть все, что касается да. аэропортов и какую-то еще, возможно, погоду. Да, да, погоду, вот, ну, потому что, как, как не крутят, от погоды. Да, да, да. Погода ну, может очень сильно задержать любые рейсы много где. Вот, ну, допустим, этих вещей, в принципе, для нам достаточно. А что ты будешь предсказывать? А, да, ну, как я вначале сказал по бейзлайн-модели, что у нас есть временной ряд там ну uh -huh. может быть это не такой классический временной ряд то есть у нас э, самолеты не стартуют там с одинаковым промежутком времени там то есть не каждый три минут стартуют, а у нас как бы да, есть таймстемп, в который самолет вылетел, mm -hmm. и, допустим, есть фича, опоздал он или нет. Ну плюс к этому, то есть это как бы, самый простейший вариант, это просто бинарную классификацию, наверное, делать, mm -hmm. что полетел он вообще или нет в, в правильное время. Плюс к этому можно как бы регрессию сделать на счет того, что, насколько он опоздает. Mm -hmm. есть, да. Давай, наверное, регрессию, а какая у него задержка была, а, то есть в минутах. А, ну да, то есть mm -hmm. прогнозируем. Да, вот сейчас задержка рейса. Да. Да. то есть это целевая как бы переменная да то есть, ну, именно -то... задержка данного самолета есть чтобы мы могли прогнозировать потому что в итоге Таргет. там при оптимизации хочется знать а насколько он задержится насколько это будет нам Стоить, Величина, да, потому что, например, при расчете твоих, ну вот этих, то, что мы выделили как издержки, там же как раз для пассажиров, наверное, тоже важно, в том числе и там, с точки зрения репута репутации авиакомпании, это задержка на 5 минут или а, 40 да, минут. Да. Нам, естественно, нужно... и для пересадок тоже, как бы понять, человек теряет пересадку либо нет. Вот да, давай прогнозируем вот задержку в минутах самолета. А как ты считал эту переменную? То есть какую бы формулу вот просто простую? Напиши, как ты будешь считать задержку для, на исторических данных. Ну, по сути, это план минус факт какой-то, да? давай запишем, да. То есть, запишем, есть... Да. А, то есть э, в итоге у нас план э, минус фактический как mm -hmm. то наш таргет, да? Да. И ты будешь таргет этот обучать. Да, по сути так. То есть у нас mm -hmm. будет э, э, а, ну, выходит, что они как бы в минусе будут. Ну, тут можно как бы взять модуль. Ну, это либо мы... факт минус план, да. Да, факт минус план. То есть это, это время. Да, вот так вот mm -hmm. можно а, время в минутах. Ну, соответственно, mm -hmm. да, у нас то есть э, классическая задача как бы на табличных данных э, mm -hmm. Mm -hmm. рассчитать наиболее хорошую. Э, ну, то есть с, с наименьшей ошибкой... Ми минимизируя вот этот вот план минус факт. Mm -hmm. А, а если смысл как-то поменять эту переменную, а, ну, чтобы лучше ее предсказывать. Да, да, я как раз хотел да. поговорить. А, как бы поговорить. Как да, зависит от того, какой у нас тип модели будет, то есть что, какие мы... Не, давай еще до типа модели, а. вот исторические данные. Когда мы считаем вот колонку наш таргет, там понятно, да, что самое... Первое, что хочется сделать, это просто как, там, посмотреть, во сколько фактически самолет прилетел, вычислить, сколько он должен был и сказать, что вот это вот задержка конкретно этого рейса. Но, как, но это то, что наиболее понятно бизнесу наиболее да, как понятно... Да, но, сперва, как ты, да. по-моему, уже упомянул, то, что если у нас там задержали один рейс, у нас в конце может все это повлиять на остальные рейсы. Mm. И если мы не уберем вот это вот влияние из нашего таргета, то мы, получается, скорее всего будем предсказывать какой-то шум, если мы не будем знать что-то про а, предыдущий это, рейс, да, как это, нам скорректировать таргет, чтобы только задержку именно нашего рейса учесть? А, а, видимо, он тогда должен учитывать какую-то вот эту вот накопившуюся от предыдущих э, итоговых э, вылетов, э, тоже ошибку, чтобы отделить именно свою от чужого. То есть uh -huh. тут какой то видимо, да, нужно. Uh, математическую формулу, которая будет учитывать предыдущие. Ну, не формулу, скажем, что тут надо добавить либо вычесть, чтобы вот это вот скорректировать. А, ну, uh, ну было... у нас есть просто кумулятивная, допустим, накопленная ошибка, да, за ну, предыдущие, да. то есть там минус uh, cumulative там какой-нибудь uh, error, да, как-то так мы его назовем. Uh -huh. uh, соответственно, да, будет факт минус планы минус та ошибка которая у нас накоплена mm -hmm. из предыдущих ну это наверное, просто время, разница времени прибытия предыдущего рейса с планированием времени предыдущего рейса по сути опоздание предыдущего рейса А, то есть это лак таргета э, предыдущего... нет не лак это то есть преду... э, если мы задержали первый рейс и он все предыдущие задержал то реальные задержки предыдущих рейсов будет ноль Mm, но да, но каждый из них нам надо будет корректировать на то, что первый рейс, а это именно факт, вот этот вот план минус факт предыдущего рейса. Да, я понял тебя. Ну, в общем, нам нужно сохранить эту переменную в то есть, ну, отдельный... Предположим, что мы вот считаем вот этот вот таргет, какие модели применял, на что смотрел. А, да, ну, соответственно, так как у нас данный табличный, ну, а, я забыл, наверное, спросить, какой объем, наверное, у нас данный будет, то есть в... Ну, пандус потянет там за пять лет расписания. Они, там, довольно... Ну, одного, учитывая, что у нас один тип самолета пока что, да, и mm -hmm. э, там, одна авиакомпания, то да, наверное, не супер много. Не, mm -hmm. да. можем использовать эти данные также о рейсах других oh. авиакомпаний на других типов самолетах, но смотреть. Окей, okay. uh, okay. ну то есть там порядок данных, которые влезают в операционную персона. <как> <как> да, да, да. Активными данными А, Ну, значит, э, и самые там простые базовые модели мы можем там, построить там на линейной регрессии там на чтобы посмотреть просто если у нас мало вещей там какие-то может быть линейно даже зависимые от нашего таргета если есть то можем там строить сам самый простой это э, лин... лин регрессию там uh -huh. а потом переходить к более сложным там анс ансамбливым то есть э, допустим из коробки возможно просто хорошо заработать там random forest и для такого более уже Продвинутого ряд, когда мы хотим понастраивать, там, починить гиперпараметры, то будем градиентный бустинг использовать, допустим, так. Угу. Э, возможно, там, э, так как у нас, э, э, ну, какие-то более экзотические модели, я не знаю, стоит ли пробовать вообще, тратить на них время, может быть… Э, Нет, давай пока на этих остановимся. Да, да, да. А какие потери бы… То есть функцию потерь какую используем? А, да, ну самое первое, что для этого напрашивается, так как у нас простая регрессия, мы можем как бы MSE какой-то да, делать. То есть это вот модельки, а, то есть и какой у нас, как мы лос То есть, ну, наверное, MSE первое, что тут напрашивается, типа она самая такая тоже понятная но тоже своими, наверное, может быть А как МС работает? Ну, можно рассказать? Ну, это по сути то, что мы запредиксели минус, фактическое, минус фактический, фактическое значение, как бы в квадрате, mm -hmm. это типа наша выходит функция. Ну, ее плюс в том, что она дифференцируема, то есть ее можно вот, методами градиентного спуска хорошо считать, отображать. Вот, наверное, можно что-то еще более такое применимое к нашей задаче найти. есть там всякие там мои там там такие вот штуки. Не знаю, мы можем на самом деле посмотреть просто на разных. Как сказать, на, с, с разными лосс-функциями, насколько хорошо а, у нас это будет преди, э, предсказываться, где там? Uh -huh. а с точки -то... зрения бизнеса, нам как лучше потери смотреть, чтобы они квадратично оценивались или линейно? Ну, как с точки думаешь? зрения с точки зрения бизнеса, ему, ну, бизнесу будет, конечно, понятнее, когда мы, допустим, вот абсолютную, да, будем считать uh -huh. ошибку, то есть, что просто у нас был план, вот факт, uh -huh. и вот какая разница. Но бизнесу мы, наверное, будем, а, ну это то, что как бы для нашей модели используется, чтобы она mm -hmm. сама лучше обучилась. А потом мы можем а, уже на основе ее а, ошибок бизнесу какую-то более понятную, наверное, метрику вывести, чтобы mm -hmm. уже они это лучше поняли. Ну то есть у нас плюсы mm -hmm. в том, что она, как я сказал, дифференцируема. Минусы в том, что она сильно будет на этих, на каких-то аутлайерах, да, выстреливать и давать, возможно, не то, что мы хотим. Соответственно, да, у моей таких, краски она более с аутлайерами, более приятно mm -hmm. работать, но она не гладкая, то есть, там, с ней есть mm -hmm. тоже, может быть, обучаться модель будет быстрее, лучше на MSE. Mm -hmm. А вот. как ты будешь мерить качество уже, вот? Он там обучил какую-то модель. Ну да, со соответственно, да, тут важный, важный момент, да, наверное, мы к нему уже э, перейдем, что надо как-то это валидировать, то есть у нас mm -hmm. есть, и причем к этому довольно ответственно под, подойти, потому что, я так понимаю, у нас, э, не знаю, где это писать, можем, наверное, что-то no. встретить. Все посмотрели уже, какая у нас задача и поняли. Да, то есть э, э, именно раздел по валидации. Mm -hmm. а, по сути, что, что у нас тут? У нас есть э, четкая временная компонента, то есть что мы в, во времени мы там по предыдущим нашим рейсам, там, данным о них, пытаемся предсказать наши будущие рейсы. Соответственно, тут нужно сплитить, делать какую-то вот кросс-валидацию с учетом временной компоненты, то есть out of time делать валидацию. Mm -hmm. И, соответственно, это, наверное, главное, что надо обращать внимание. Плюс, может быть, разбивать не только по времени, но и <chat> не знаю, по может быть, каким-то а, типам, ну, а, у нас один тип самолета, а, ну, допустим, если мы там на каких-то более, более большой выборке данных это смотрим, то разбивать не только по времени, но и там по самолетам типам, чтобы, э, грубо говоря, не обучалось на… чтобы у нас в, в трейне не было только одного э, каких-то одних типов самолета, а mm -hmm. в, в валидации они совершенно другие, соответственно, надо следить за тем, чтобы было этот, не было distribution shift, то есть распределения были э, как бы однородные на, на трейне mm -hmm. на тесте. А ты бы делал одну модель на там, все аэропорты, все типы самолетов или, там, может быть, разбить на несколько моделей? А, ну да, хороший да, тоже point, что мы на самом деле возможно какие-то, да, если будем все сразу, все одним скопом как бы, обучать, валидировать, то не учтем какие-то нюансы, да, конкретных типов самолета, конкретных типов вылетов, и соответственно, да, мы можем как бы, такое множественное тестирование устроить, то есть как бы по, yeah. по, по каждому, yeah. ну вот разделить на группы, да, опять же, э, там, допустим, типов э, наших там самолетов, mm -hmm. э, не знаю, там, типов аэропортов, может быть, да, может быть, там, по географическому mm -hmm. какому-то признаку делить, что там, э, те, те самолеты, которые там улетают, грубо говоря, там, в Америку, те, которые улетают, э, не mm -hmm. знаю, там, в Азию, вот, как-то так mm -hmm. их тоже разделить, э, то есть максимально такую вариативность проявить. Uh -huh. по... А как ты думаешь, для каких из этих моделей будет важнее, ну, теоретически полезнее разделить на несколько групп а для каких, скорее всего, без разницы? А, да, окей. Okay. Uh, ну, как мне кажется, более, uh, скажем так, uh, модель, которая более всего чувствительна будет к uh, скажем так, фичам uh, из разных uh, распределений, это, естественно, линейная регрессия, потому что uh -huh. у нее более, uh, скажем так, ну, она, в ее сути, в ее определении заложено предположение о как бы линейной зависимости от фичей. Вот, и там они, все фичи должны быть, как бы ну, в идеале, приходить из одного распределения. А в mm -hmm. случае ансамблевых моделей, ну, в случае Random Forest, то, мне кажется, так как он модель, которая просто из коробки хорошо работает, она, наверное, может как-то генерализироваться на всю выборку, потому что там рандомизированное происходит построение там, деревьев и соответственно они могут там на разных кусочках строиться там и давать ну, если мы, там какую-нибудь там тысячу деревьев сразу строим там или 10 тысяч деревьев и соответственно может быть у них будет более такой ну, меньше смещен, менее смещенный будет результат прогноза вот с градитным бустингом вопрос наверное такой более дискуссионный то есть так как там он да, может там да, да. да хорошо Вопрос Вот мы сгенерируем модель, она хорошо работает, предсказывает одно число, прогнозирует. А Нам появилась идея, что нам надо предсказывать на самом деле не одно число, а какое-то распределение, потому что мы хотим там, появилось, применить Monte Carlo simulation, нам нужно генерировать сценарий, и для этого нам бы хорошо иметь, чтобы наша модель предсказывала не одно число, а целое распределение того, как у нас возможно будет вести себя задержки. А, то есть имеешь Касатель. в виду нам таргет брать не, не просто… Да, то, представьте а... вот распределение конкретно там, послезавтра, как вот на этом рейсе, не знаю, Амстердам-Париж, какая у нас будет задержка прилета. Mm -hmm. uh, ну да, это хороший вопрос. То есть нам нужно как-то, uh, выходит, агрегировать много, да, в, много полетов в одном дне и какой то средний выходит, да, считать но на... Ну нам даже на не среднее, не одно число, а ah, как-то вот сразу... целое вот распределение, чтобы мы потом из него могли брать и генерить какие-то сценарии. Mm -hmm. Ну это прям, да, интересный вопрос на самом деле. просто быстрые идеи там, любая, любая, несколько идей. Ну, мы можем э, строить на самом деле много моделей на разных э, э, как сказать, э, на, на, на разных типах сэмплах и как mm -hmm. бы выдавать их, э, то есть как бы целый э, э, много предложений, типа о, mm -hmm. там этом, среднем каком-то средней задержке. И в итоге у нас будет да, какая там, с тем, что mm -hmm. насколько Как ты будешь мы... генерировать много значений? Uh, ну, по сути, это много, много моделек будут а, строиться да, да, uh -huh. по разным моделикам uh, на разных там uh -huh. подмножествах обученных, краски Да, хорошо. Uh -huh. uh, например, uh -huh. так. Uh -huh. uh, Теперь, предположим, вот у нас есть uh, вот тот модель, там возвращает либо одно значение, либо, либо там целое распределение. Uh, как ты думаешь, как нам, имея вот эти вот данные, uh, за день, там, либо несколько дней до осуществления полетов, применить их, чтобы уменьшить ожидаемые задержки. То а, есть, это... Давай сейчас чуть-чуть расскажу, да, как попробуем. авиакомпания работает. Они за день э, до... То есть они сегодня, на завтра, там, послезавтра, послезавтра делают э, планы, какой конкретно самолет будет выполнять какие рейсы. Mm -hmm. То есть сами рейсы, они определяются там за полгода, либо даже больше. Вот, то есть дата, что там в 15.35 из Шереметья полетит самолет, не знаю, mm -hmm. в Амстердам. Но то, какой самолет конкретно, какой борт будет выполнять этот рейс, потому что, что у них там это, 50, это да, ну, 50 одинаковых самолетов, допустим, авиакомпания, она решает, что это вот конкретно вот этот борт будет выполнять вот этот рейс. Угу. Это решается примерно за день. Можно ли как-то вот на этом этапе, когда у нас уже определены конкретные, мы не можем менять время конкретных вылетов, а а определяя только самолеты, то все самолеты одинакового типа, mm. и допустим, они все одинаковые, там, ну, то есть технические особенности не будем учитывать mm -hmm. что какой-то может чуть быстрее лететь какой-то медленнее, это опустим там иногда конечно компании специально догоняют в воздухе если там позже вылетели а, можно ли вот на этом этапе как-то зная ожидаемые задержки сделать вот это вот назначение бортов на конкретные рейсы так чтобы мы минимизировали задержки а, по сути у нас ты говоришь ну мы не берем характеристики самолетов, но у mm -hmm. нас есть про каждый самолет какое-то предсказание о том, насколько он в среднем задерживается, или мы mm -hmm. это не берем? Самолет задерживается или... То есть мы вот здесь вот что прогнозировали? Задержку... А, конкретного рейса, да. Конкретного это рейса. Было, рейса, было разделение, да, рейс, да. на рейсе, да. Да. То есть самолет, он, Ну, самолеты все одинаковые. Mm -hmm. на, на тип самолета, то есть мы не обращаем внимания, Да-да-да, да, да, есть... да. тип самолета, вот у нас один тип самолета, он... Все они, допустим, летают одинаково. А, возможно, я тоже не до конца понял. Mm -hmm. мы из... Хоть у нас одинаковый самолеты, нам нужно подобрать какой-то из этих самолетов, который полетел, полетел бы вот в это выбранное время, где у нас есть прогноз задержки на этот рейс. Нам нужно как-то… Ну, вот. У нас же все одинаковые самолеты. Да, все самолеты одинаковые, да. Но можно ли назначением именно рейсов на самолеты сделать так, чтобы у нас задержки ожидаемые были меньше? То есть, пример. Например, так. Это… No, там Из Б в А, из А в С. Uh, И допустим, у нас uh, из С в no, А, из А, uh, ну, допустим, Д. И мы прогнозируем, что вот этот вот рейс, ну, у него распределение задержек будет какое-то такое. Uh -huh. И у нас там, соответственно, есть какой-то минимум ground time, который нам нужно, чтобы обслуживать. Но мы уже видим, что вот здесь там прогнозируется большая задержка. То есть, скорее всего, вот этот вот рейс, будет задержан. Ну, вылет его будет задержан. Uh -huh. Из-за того, что вот этот задержался. И, то есть мы просто подбираем другой самолет, чтобы он вылетел из этой точки, Потому что этот не может из-за того, что его долго обслуживают, да? Из-за того, что он опоздал, да. да обслуживает да. его стандартно. Ну, да, да. Можно ли как-то вот здесь вот поменять вот это вот распределение, чтобы мы меньше задержали рейсов? А, ну, используя то, что у нас есть, да, как бы, какая-то наша оценка на, на задержку, угу. вот это, допустим, рейсы из Б в А. Ну, то есть это. вот это, например, у нас там самолет один, угу. ну или там не флайт, надо. Самолет 2. Можно ли здесь что-то... И это у нас расписание на завтра. Можно ли здесь что-то поменять, чтобы у нас уменьшилась задержка? Ну, естественно, тогда мы... Ну, первое, что приходит в голову, это когда он, мы видим, что на этом рейсе у нас э, величина задержки большая, мы можем э, просто поменять на тот... Э, ну, то есть понять, что он при, э, приезжает позже, мы просто mm -hmm. меняем его, вот, допустим, на этот самолет, который вот с меньшим прогнозом... То есть какое у тебя расписание будет для вот первого самолета? А, ну, ну, хоть... Давай ты там рейс 1, 2, 3, 4. Ну, то есть я могу просто поменять, а, ну надо, из, из авс, чтобы он из AVC полетел. А, ну да, mm -hmm. мы можем на самом деле просто да, переназначить вот этот вот первый, первый рейс, mm -hmm. поменять, что, что после него как бы летит, то есть не второй рейс, а вот, допустим, этот третий, который был раньше, допустим, с меньшей задержкой. В этом. Сейчас. Но, или я неправильно понял. Не, не, смотри, ты говоришь, что после первого не второй, а третий. Но третий у нас рейс начинается из С, а второй начинается с. Но он прилетел за. в А, А, ну просто смотри, рейс да, я или не самолет. понял. Во времени. Во времени ну, uh -huh. Один рейс, один самолет, как бы, да, наверное, такой у нас. Не, может. смотри, вот это вот это называется то, что флитлайн. То есть, вот это вот один самолет, он понимает, что у нас вот а, этот самолет понял. один, он выполняет первый и второй рейс. Самолет два выполняет третий, четвертый. Oh, yeah. И, допустим, к второму самолету у нас ожидание его задержки меньше, чем к первому Ну well, да, yeah. да? Yeah. Uh, Ну, соответственно, мы, когда прилетает первый самолет uh, Не у второго только самолета, а у третьего рейса третьего Потому что рейса. ожидания, ну, время задержки мы прогнозируем на уровне рейсов Окей, mm, okay, да uh, Ну, так как прилетел первый рейс, uh -huh. uh, мы спрогнозируем у него большое Большое число э, задержки. задержки, да, соответственно, но у нас есть, допустим, вот этот вот э, рейс номер 4, который уже стоит uh -huh. в А. Готов, ну, раньше он, мы думали, что он полетит в Д, но так как мы видим, допустим, это по времени до, э, дольше, чем ну, uh -huh. через больший промежуток времени он должен был вставлять в Д. Мы соответственно этот рейс просто меняем со вторым местами uh -huh. и, То есть вот да, да. и второй летит из uh -huh. а в... Да, из А в D, а не в С. Угу. Ну, да, а как автоматизировать вот эти вот замены? Есть какие-нибудь идеи? А... Есть, понятное дело, что там можно смотреть руками, где... Ну да, да, большин... это неудобно, учитывая, что будет там будет угу. тысяча рейсов каких-то. А, ну, соответственно, мы можем сортировать как-то наши отправления там по... по этим, по большим задержкам. и ну, то есть, да, нам нужно, наверное, какую-то минимиз... оптимизационную задачу да решить mm -hmm. по э, общей суммарной минимизации задержки. Задержки всех, или чего мы будем минимизировать? Э, ну, задержки от, отправления итоговые в итоговый. Mm -hmm. ну, зачем нам минимизировать задержку? Ну, вот по этим обозначенным ранее. Да, нам надо такая задержка ну деньги? Я имею в виду деньги, да-да-да. Потери мы, грубо говоря, да оптимизируем и соответственно нам наверное нужно просто с большим приоритетом брать рейсы которые там с большей с прогнозируемой задержкой отправляются и такой скажем так жадный алгоритм да, сделать чтобы он по по величине потери подыскивал наиболее подходящего кандидата соответственно и перетасовывал рейсы исходя mm -hmm. там из прогнозируемой задержки там их менял местами то есть mm -hmm. сделал такой список вот. Ну, как это мне видится, да, есть, uh -huh. поэтому, в, в коде, я думаю, еще это, конечно, надо будет протестировать, наверное, ну можно, наверное, на исторических данных каких-то, опять-таки, протестировать. Насколько бы изменились потом э, общие задержки после того, как бы мы решили эту потенциальную задачу, возможно, я уже uh -huh. далеко забегаю. Ну, как бы я тестировал на исторических данных? Да, ну, в я как бы, да, применил этот вот мой алгоритм, и, соответственно... Mm -hmm. А, ну у меня не будет и истинных, э как бы истинных полученных задержек после этого моего применения. Потому что у тебя совсем другое расписание, да. чем случилось в прошлом. Тут, наверное, может подойти какой-то АБ-тест по аэропортам. В каком-то аэропорте мы запустили это. Ну, эту. это достаточно сложно, потому что расписание взаимодействует взаимосвязано. А, я понял да, да, там, там самолет там связь, летит связь. в один аэропорт, да. да здесь аэропортов. как раз таки поможет вот это вот Monte Carlo simulation. Если у нас есть распределение, мы генерим кучу сценариев задержки и смотрим, какие у нас KPI в каждом из сценариев задержки. А, ну, смотрим, что там средний KPI там, больше, чем был до в оригинальном расписании, например. Да, окей, я просто, наверное, хуже с этим знаком. Знаю там mm -hmm. MCMC сомплирования, когда mm -hmm. там последовательность, это, наверное, что-то... Э, то есть маркерская цепь какая-то Ну, похожая, да, только без... То есть просто как бы сценарий много, и смотрим, какие mm -hmm. средние значения okay, наших да. целевых параметров там. Ну да, а это интересная задача. Да. Хорошо, тогда... тогда, наверное, с кейсом все. Твое время задавать вопросы. Да, хорошо. Ну, как бы, наверное, интересно в целом про про то... Наверное, ты мне рассказал большую часть того, как вы это решали, да? В ну, вот, частично, да, частично, процентов 20. Интересно просто тогда, если это не идея, то насколько сильно вы помогли этим аэропортам увеличить там свою, ну, авиакомпаниям увеличить э, какую-то прибыль mm -hmm. там или какие-то снизить mm -hmm. издержки? насколько сильно а, вообще эти цифры методы Цифры достаточно сыграли? сильно, цифры не помню, но, по-моему, на Ютубе есть ролик, где там а. называются какие-то цифры, которые можно называть, поэтому... Okay. Так, чтобы не соврать, не буду ничего говорить. Хорошо, да, ладно. Ну, э, я на, так на, понял, ты в основном, да, именно на, на тем перевозок был, да, в, там, в 50 на 50, то есть где-то до... Ну, до ковида как раз, да, авиаперевозки. После этого, соответственно, сменился фокус из того, что авиакомпаниям стало достаточно тяжело. Ну, например, не так много перелетов. Когда у тебя не так много перелетов, нет смысла, не так сложно а, что-то ну, оптимизировать. Да, с, там, с да, там, да например, поэтому, да, я начал делать как раз проекты, связанные с промо-оптимизацией, mm. анализом промо с точки зрения поставщика, с точки зрения ритейлера. Да, окей. А можешь подробнее рассказать, как у вас происходит именно внедрение этих решений в прод? То есть, наверное, вы же не получаете полный доступ к к заказчику, то есть к его системе, там какой то админскую штуку, чтобы прямо mm. накатывать там модельки в прод, или вам прямо так доверяют, что вы идете. Нам доверяют. То есть мы получаем доступ и естественно, мы не можем ломать прод, но у нас есть возможность, так же как в этой компании, выкатываются другие модели, дать свою модель, и они ее выкатят. Ну, Возможно, там даже с большим приоритетом, потому что mm. большая важность проекта обычно. Да, то есть делаются модели, в том числе там машин ленинговые какие-то оптимизационные, чаще всего упаковываются там докер-контейнеры, делается какой-то back, делается API, делается фронт. если что-то А простое. это все, все прям ваши ребята в команде делают, то есть они ответственны там прям за полную вытку да. технологически, то есть там нужны не только компетенции в области там data science, тому, как правильно валидировать, какие да, модели да, пробовать, да. а еще и... Там, да, у нас в Гамме есть несколько отделов, они называются буквами, гамма C, это как раз как больше, наверное, гамма Consultant, есть гамма X, это больше там софтвера, да, это инженеры, которые мы имеем API сделать. То есть, есть у вас там дополнительные, M -M да, можно сказать, да есть дополнительные люди, которые делают uh, UI, там либо простой uh, UI с помощью табло ну, почти как Power, Power BI, по-моему, не знаю. Mm, ну, в Сберии очень такое Очень много что, для. скорее всего, да. Это если что-то простенькое, там, как даже борды сделать, например, которые рассчитываются на основе исторического анализа. Если что-то сложнее, где юзер должен что-то вводить, смотреть, кликать, то уже там полноценный фронт на, не знаю, сейчас на React, например, делаем. Это mm -hmm. там для авиалиний на Angular'е делали. Вот. И, то есть, соответственно, мы это делаем не да, на да, на и да, и это все также с помощью команды клиента, там, сначала начинаем сами, потом периодически mm. люди со стороны клиента добавляются, это помогает и потом отдать им просто продукт, и, там, клиент, например, издержки меньше, если мы скажем, что, окей, давайте нам вашего более дешевого фронтенд энд девелопера или, там, нескольких. Uh -huh, Понятно. А, ну, окей, okay, да, интересно, наверное. По большей части выходят международные проекты именно, да, у Гаммы, а не некоторые в России. Зависит. То есть здесь и от отрасли, если, например, какая-то металлургия, то. Да, какие-то ресурсные то есть компании. Ресурсные, да, это Россия, но на самом деле ресурсные там и в Африку летали, и сейчас, по-моему, тоже с Африкой удаленно. Проект есть и там, не знаю, Азия. То есть, здесь понятное дело, что на российские проекты тяжелее найти людей за рубежом, потому что есть языковой барьер, но туда попасть uh -huh. тоже. А, очень я так понимаю, пожалуй. вот этот э, кейс такой, это именно как, э, какой-то пример того, что вы можете уже кандидатов да, спросить, когда они к вам э, приходят? Ну, то, что можем на YouTube и... выложить, да. А, да, да, То, да, да, что да, я да. спрашиваю кандидатов, естественно, я здесь не спрашиваю, по крайней мере, с точки зрения кейса. Думаю, будет интересно тем, кто пробуется к вам. А расскажи тогда в целом, какие у вас там этапы отбора, сколько сложно к вам попасть. Я не знаю, может где-то. Этап очень верхнеуровневый, потому что все меняется. Я за этим сейчас не очень сильно слежу. Это больше лучше, на hr спрашивает Да. Сначала идет тест. Это на два часа кодинг-тест. Он там онлайн, по-моему, код-челлендж или какой-то такой сайт. Там проверяются... Основной там питон, ну, либо другой язык, ну желательно питон, возможность манипулирования данными, построения моделей, оценки моделей, какие-то там вопросы с выбором ответа на статистику, например, и какие-то там open questions, посмотреть, как, какой-то бы человек подошел, чтобы mm -hmm. он делал, как что может быть причины. Этот тест оценивается человеком, то есть там могут, ну, если даже где-то опечатка, там может быть не так страшно, потому что человек проверяет, смотрит, если логика правильная, то все хорошо. После этого несколько, либо одно, там, в зависимости от ситуации технических интервью, типа того, что у нас с тобой было где уже проверяются не только ну, технические да. знания, в отличие от этого кодинг-теста, но и там что-то бизнесовое, можно и про там софтвейн инжиниринг. То есть какой-то как уже ML-дизайн может, да, присутствовать? То есть как-то а, это, скорее от, не к вам, а там… Зависит IT. от опыта человека. Зависит от опыта человека. То есть если у человека большой опыт в внедрении модели, конечно, можно спросить, это тоже как нам полезно. у нас. Так как у нас команды небольшие, часто приходится все делать самому. Вот. И здесь, соответственно, немного и operation research можно спросить, потому что, например, мой бэкграунд, он был чисто operation research, и вот я этим занимался. Там mm -hmm. стримы с предсказанием прогнозированием, там другие люди делали. А, вот. После этого идет, в том числе, будет одно классическое интервью, то есть просто консультантское интервью, и дальше еще, по-моему, тоже несколько интервью уже такие, более синер, как гамма, там тоже на смеси. Между бизнес-сенс и технических навыков. Mm -hmm. Ну то есть там может быть какие-то уже ну, руководством более младшими коллегами, да? Ну, это no, зависит от должности, но. Есть, более сеньор так... должности, наверное, подразумевает, что. No, ну, более сеньор, да, то есть, но. Не знаю, то есть они будут похожи скорее на что-то типа того, что у нас было с каким-то кейсом, только более верхнеуровневый бизнесовый кейс. Я понял. Ну, одним то словом… Меньше технических деталей, скажем так. Да, я так понял, что вы… Ну, как такой миф, наверное, был раньше про… Там, про консалтинговые фирмы, что там в основном весь этот... Э, разработка там в excel там идет, что <laughs> типа, там, клиенту какую-то стоит mm -hmm. регрессию, кидает, то есть такого нет у вас уже более... Ну, уже со, нет, да, и кроме Excel... И даже в обычных консультантов кроме Excel -а, пришел уже на смену э, Alteryx, там, табло для анализа mm -hmm. данных, то есть они уже вполне могут большие объемы mm -hmm. данных... не одним powerpoint excel да, да, да, <свят> и excel да Да-да-да, и некоторые консультанты отлично пишут и SQL-запросы, и какой-то скриптик на питоне могут сделать чтобы mm. сами проанализировать данные. Можно ну, им отдать какой-нибудь Jupyter uh, ноутбук, подключенный к базе данных, и они уже сами играются, смотрят, mm. uh, какие-то выгрузки нужные себе делают. Ну, хорошо, да, что все там... Либо сказать, дать, как... там, не знаю, инсомнию, либо Postman, чтобы они сами API напрямую запрашивали, пока у нас фронт не реализован. Ну, короче, все живут 21-м экстрем. Да, да, ну, приходится. — Так, фидбэк. фидбэк. Uh, uh -huh. Наверное, у нас было две части. Одна более такая софтовая — это рассказ, uh -huh. и вторая — это кейс. Uh, про софтовую, мне кажется, стоит чуть поработать над uh, вот этой вот фид-частью. Например, там «Рассказ о себе» то, что ты проходишь какие-то еще курсы, где-то учишься, мы узнали там больше ближе к концу, да, то на есть самом деле лучше, что да. перед камерой, забыл сразу сказать, обычно да я это говорю, да, то есть как-то более, чуть более полная история, чтобы была там, что ты вот учился, работал, сейчас там сам, тем более это очень классно то, что сам обучаешься, там ходишь, в том числе не только через интернет, но ну и специализированные курсы, потому что, как бы не были хорошие онлайн-курсы, все равно, когда есть какой-то учитель, ментор, который можно спросить, это всегда помогает и, и ускориться, и где-то не uh -huh. сделать свою ошибку, ну, которую ты потом будешь повторять. Вот. А также, наверное, про опыт работы, про проект Сбербанке. То есть, возможно, как-то стоит переструктурировать э, рассказ, потому что я не сразу понял, в чем твоя роль, что там. А, я есть с, да, Я начал более глобальный. Да, то есть, если, ну, либо глобальный, как-то там это боль, лучше артикулировать, то есть здесь вот я чуть-чуть запутался, поэтому там тоже спрашивал. Наверное, про фид-части это все. Так, в принципе, хорошо рассказал, интересный проект. Про, э, про сам кейс. Особо на самом деле замечаний нету. Ну, понятное дело, да, что чуть пришлось там помогать ну, где-то. да, да, но подсказки, конечно, так, да. Ты... Сразу я, например, вот бы про это, наверное, про вот этот вот момент mm -hmm. с тем, что переносить рейс, наверное, мне бы в голову так. Ну, да, пример, что... то есть где-то подсказки, но, как мне кажется, больших проблем не было. Там, с технической частью тоже там спросили. Вот. А, да, на самом деле про кейс, наверное, больших комментариев не будет, там, какие-то майнер-моменты. Окей. Mm, okay. Спасибо. Ну, на самом деле для меня было довольно, довольно такой ну, новый, новым опытом вот, именно такой бизнес-кейс в привязке какой-то там области. Я как сначала, вообще, когда шел, всегда думал, будет что-то именно вот такое про внедрение, про то, как это чувствует себя там в какой-то, может быть, системе большой. Но да, надо было сделать в голове такую поправку на то, что в BCG как раз больше с такими, наверное, клиентами в, в реальном мире больше, там они в интернет дорого, вот, это индустрия каких-то. Ну, Или наверное, да. Нет, оно зависит, наверное, -то, в том числе от рынков. Возможно, здесь то, что там люди, вернее, компании, которые уже там большие сами в интернете, у них уже какая-то аналитика есть своя, ну, да, да, да. Меньше и там уже настроено. Там, да, им либо меньше надо, либо им надо другое. Да, ну, по сути, скажем так, в, в интернете легче собирать данные там всех, чем таких mm, ретейлеров <решев> да. Да, ну, авиакомпании в тоже там есть скажем так лигаси систем достаточно много mm -hmm. есть свои нюансы ну окей наверное спасибо так интервью подошло к концу хотите принять участие в следующем эпизоде пишите на почту youtube собака .про с пометкой нанята участник поставьте лайк пожалуйста и до встречи по ту или по эту сторону ящика.